Так, я в эфире. Никого не дожидаюсь. Подтягивайтесь. Вы будете слушать записи. Тоже включайтесь. Внимательно пишите. То, что услышали, внимательно записывайте. Фокусно. Вот прям фокусно. вот Что вас зацепило. Потому что так вы себя будете программировать. А тема сегодня такая. Тема причины депрессии и как не допустить фармакологию в лечении депрессии. За последние несколько месяцев понятное дело, что ко мне все больше людей приходят с депрессией. Они и раньше были, и я и раньше работала с депрессией, но сейчас я перестала работать с депрессией, потому что это тяжелая работа, и приходится очень много ресурсов сюда вкладывать. Но я не могу этого не делать, потому что знаю, как сейчас тяжело людям. Но в любом случае, ничего нового я не нашла, как человек, который исследует тему посттравматических синдромов и работая уже много лет в психологии, психодиагностике, психотерапии, знаю, что депрессия — это страшная штука. И если вовремя ее не остановить, то это заканчивается полностью разложением личности. Это гормональные заболевания, люди становятся как овощи, и это превращается в самоуничтожение. Постараюсь кратко, где-то в течение получаса, может быть, чуть-чуть больше, как получится, но буду стараться как можно короче. Итак, что сегодня будет? Что такое депрессия на самом деле? Откуда это слово, откуда это, как это можно правильно, просто объяснить, чтобы понимали определение? Также рекомендую пролистать stories в Инстаграме и на Фейсбук бизнес-страничке. Там будут ссылки, просто ссылки, вот просто скриншоты на Википедию, на google потому что многие ленятся, жлобятся, показывают свое жлобство, свете своим мета сообщениям какие они бестолковые. Их приходится лично включаться в их, в диалоги с этими людьми и их это нормально. злобы были, есть и будут. Это люди, которые не хотят расти, не хотят развиваться. И поэтому ничего не поделаешь. Такую нашу Такая наша работа. Дальше. Кто склонен к депрессиям сегодня будет? Дальше. Фязь физического и психического. Как связана депрессия с болезнями тела и с серьезными необратимыми процессами, которые практически... Очень сложно вернуть, когда человек заходит в фармакологические лечения. У меня таких сейчас много приходят людей. Но я скажу так, вот отклонюсь немножко. Чаще всего приходят люди, которые подсели на препараты. Их нельзя вытащить, потому что это люди низкого уровня сознания. Как правило, это люди большей частью, я вам открою так, честно, это бессовестные люди, которые не хотят расти, вот, вот, вот буду честна с вами, потому что я знаю, как я вытащила себя, прям с того света, из разных болезней, и я знаю, как мне было тяжело, я знаю, как других вытаскивает, тот, кто умом чуть-чуть повыше и хочет вкладываться, времени, чуть-чуть погуглить, там, посмотреть, деньги вложить, времени… А есть те жлобы, которые не хотят ничего делать, но при этом они, им выгодно скригнуть, понимаете? Кто меня понимает, поставьте единички в чат. Дальше, как, значит, я сказала, связь физического с психическим, как это связано, какие последствия от этой депрессии. Дальше. Кто такой Милтон Эриксон? Еще раз напомню тем жлобам, которые считают, что... Самогипноз – это то, что управляет людьми, управляет людьми то, что в вашей голове, что кушаете, тем и какаете, вот, что читаете, книжки какие, какие тренинги проходите, а, с кем общаетесь, какое ваше окружение, вот вам то, что накидали в голову. Вот то вы, вы даете, изрыгиваете вот в социальных сетях, в комментариях. И я имею терпение, продолжаю с вами переписываться, задавать вам вопросы тех, тем жлобам, которые пишут всякую фигню. Но я думаю, что мне Бог вас даст за мое терпение. Но сразу напомню еще раз. Это жлобы, которые ленятся выйти из рабского, жлобского состояния. Они ленятся вложить время, деньги, чтобы расти. И поэтому депрессия приходит чаще к тем, у которых есть заниженная самооценка. Тоже сегодня про это будет. Дальше. В общем-то, на этом хватит. И, и, значит, что нужно делать, чтобы не попасть в фармакологическую зависимость от э, при лечении депрессии, потому что когда мы начинаем э, лечить долго, поседаем, подсаживаемся, вернее правильно сказать, подсаживаемся на препараты, то тогда организм отказывается вырабатывать собственные э, другие нейронные э, э, вещества. Медиаторы просто-напросто ослабевают, они импульсы никакой не выдают и просто вот как овощ, которого кормят и ведут на убой. Ну, грубо, ну, чтобы, я, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Поэтому, <клёх> что такое депрессия, это состояние, чаще всего возникающее на фоне... Частых стрессов, причем дистрессов. Вот сейчас внимательно послушайте, потому что есть такое понятие стресс и дистресс. Я просто писала научную работу по дистрессу. Дистресс – это теория с Илье. Тоже полистайте, погуглите, чтобы вы были умными, а не просто жлобами, которые пишут, что попало. Так вот, мне посчастливилось защищаться по теме высшей нервной деятельности, и я писала про стресс-факторы прыжков с парашютом – и пришлось полистать очень много всякой литературы. И вот мне удалось, слава богу, вот благодаря моему университету и моему тяжелому ну, тяжелую в том смысле, что факультет у меня был нелегкий, туда, на эту кафедру, биологического факультета, шли только одни до, ну, придурки конченные, потому что 5-6 человек шло на кафедру физиологии человека и животных. И в университете Шевченко, не знаю, как сейчас, а в то время, когда был профессор Чайченко, кто учился в университете, может быть, помните, знаете, поставьте какие-то значочки, то тогда говорили, туда шли только одни самоубийства. Ну, мы лёгкие пути не ищем, я пошла туда. Поэтому мне повезло, я защищалась и очень глубоко работала. И вот про теорию Селье, про дистрессы. Ди Это тему, которую я всегда поднимала. А теперь внимание. Когда я исследовала э, посттравматические синдромы у афганцев, то я исследовала психологию личности. Дальше у, про теорию, про, про теорию э, которую создал Милтон Эриксон, чуть позже скажу, потому что заявила в сегодняшнем эфире. Так вот… <к five> Я исследовала личности, которые попадали по стрессу. Так вот, я исследовала и очень много работы провела с людьми, которые были в Афганистане. Я исследовала их, как, так как работала, вы знаете, на фильтре в главном управлении разведки в психо отделе отделе медицинской службы. На, мы исследовали людей и пропускали их на теле другие должности. Так вот у меня была такая возможность этих людей наблюдать и исследовать и психологические особенности я тоже там исследовала так вот как правило люди которые получали серьезные стрессы это были изначально слабые люди ну, те которые попадали в военные тяжелые ситуации так поэтому и сейчас люди которые приходят с дис... Дис... О, господи стрессами депрессиями это люди которые слабые. Слабые эмоционально-психологически. Слабые эмоционально-психологически-социально. Вот запоминайте, просто себе запоминайте, у кого такое есть. И вот те люди, которые сейчас приходят ко мне, я тоже отслеживаю, что чаще всего это люди низкого уровня эмоционального интеллекта, они ленятся развиваться, у них… На каком-то этапе происходит выгорание, вот я говорила, в хатку хлебесь погребец, здесь жизни конец. И вот дальше вот мы ждем, что дети вырастут, мы внуков дадим там, замуж или там женим, и как бы вот и, и, и жизнь удалась. Так вот, на этом этапе, когда люди перестают хотеть больше, развиваться дальше, стремиться, у них стареют нейроны, у них ослабевает память. Почему вот деменция, почему многие другие заболевания – одна из причин, что люди перестают развиваться, понимаете? Вот память тренировать, быструю скорость, включение внимания и так далее. Поэтому, поэтому. депрессия чаще всего возникает на фоне стрессовых ситуаций, чаще дистресса. То есть мелкий, дистресс это мелкие стрессы, незавершенные, недодуманные, нерешенные вопросы, задачи, которые в организме вашем сидят. Потому что война это сильный стресс. И для людей сильных, волевых, они включают мозги и начинают думать, а что они могут сделать для того, чтобы изменить то, что в их силах. Вот почему я спрашиваю, а что конкретно вы делаете? Мы, вот у нас главное, вот у нас перемога, вашу мать. Так спрошу, напишите 100 желаний, как вы их видите, вот что конкретно в вашей голове есть, чтобы, когда перемога наступит, чтобы ваше вас жизнь было доброе. Не, оно пишет ото, ото прапор за спиной, а что ты делаешь, что а ты в соцсетях сидишь, понимаете? Поэтому для людей адекватных, что людей постарше, что людей более молодых, есть такое понятие, как трезвомыслие. Если почти год войны, я сейчас про войну говорю, и ситуация, вы видите, разная идет аналитика, разные идет, идут исходы, никто не знает. Когда этот человек, который решил поменять ход истории, решил поменять, перевернуть весь мир и показать, что он самый крутой в мире, ну, не знаю, 300 лет той же России, которая так развивалась, и вдруг он решил поменять, вместо того, чтобы развивать страну, усиливать позиции, кормить людей, давать им развитие, дружить со всем миром, он почему-то решил наполеоновские свои комплексы реализовать через, через войну. И, конечно же, люди по-разному воспринимают это в силу своей, опять же, недалекости или развитости. Поэтому я сейчас не буду никого ругать, ни россиян, ни украинцев. Я сейчас говорю о том, что пора включать бляха-муха мозги. Поэтому депрессия чаще всего наступает на фоне дистрессов, мелких, нереши... нерешенных вопросов. Когда э, умер мой сын от <coughs> острого острогоширного инфаркта, э, я не могла понять, почему, э, как, и мне пришлось еще глубже зануриться и, и исследовать эту тему. Потому что, э, знаете как, лицом к лесу лица не увидать. Когда человека видишь на расстоянии, приходит тебе клиент, ты его видишь, ты исследуешь. А когда ты близкий человек, ты, ты как бы догадываешься, но ты все равно, ну, ты близкий человек, ты не можешь влиять, ты не можешь лечить. Кстати, в психо, психиатрии и психологии, психотерапии есть такая штука, что в своих не, не лечат. Потому что нет пророка в своем отечестве. Кто это понимает, поставьте, пожалуйста, денежки в чат. Так вот, я вспомнила, как он переживал, как он как-то помню, мы строили дом, он еще только был, был вот в активной стадии, и я немножко пожила тут там, то сям, потом попросила сниму его квартиру, небольшая однокомнатная квартира у него была. И я помню, мы в одной диван мой, и его, и я проснулась как-то утром, слышала, он, он вздыхает. То есть, по су судя по всему, он не спал. И я тогда еще подумала, так сердце сжалось, думала. Думаю, ну о чем-то переживает? Мужчины обычно переживают, кстати говоря, не так реально, не так эмоционально, как мы, женщины. Мы можем вылить там, а чаще всего мужчины сливает внутри себя. Поэтому женщины, так отвлекусь, скажу, меньше пилите, наблюдайте за реакцией мужчин, потому что мужчины по-другому устроены, особенно какой там у него психотип он может там пыжиться, рисоваться, огрызаться, а внутри у него там все кровью истекает. Он может быть молчаливый, а вы думаете, что он терпит, а он там, у него все внутри там происходит, не дай бог что. Поэтому вот вам опыт свой рассказываю. И тогда я проанализировала, сколько у него было за последний год неприятностей, дистрессов. И тогда я вспомнила вот эту свое исследование, свое научное, где писала, исходя из теории стрелье. Так вот. На, у кого, кто помнит, кто понимает, о чем я? Вот, когда мужчина просто молчит, не реагирует, а потом чаще всего, кстати, по статистике, чаще всего мужчины оказываются по сосудистым, по сосудистым заболеваниям на первом месте, у них чаще всего случаются инсульты, у них чаще всего происходят гипотонические кризы и так далее. Кто это слышал, знает, кто с этим согласен, дайте какую-то реакцию, не молчите, как муму. -му. Вижу, спасибо большое. Помните, как вы, так и к вам. Вот если вы молчите, как муму, вы не отдаете, то и у вас это будет, также же будет и к вам. И помните еще раз, если вы берете, отдавайте. Не отдаете, заберется в другом месте. Напоминаю на каждом эфире. Мне все равно, я все равно отдаю, мне, мне не жалко, у меня много всего, и мне Бог еще пошлет. А вы, вот, если жлобитесь, то вам также придет. Дальше. Значит, дистрессы ⁇ это те маленькие стрессы, незавершенные какие-то задачи, нерешенные вопросы в отношениях с бизнесом. Вы не, с кем-то не провели беседу, вы кого-то не послали вовремя, вы боитесь сказать, вы вот что-то носите, вы вздыхаете. Вот это называется дистрессы, которые не закрыты, не полностью не закрыты. И тогда наступает, один из причин наступает, наступает э, депрессия. Дальше. Кто склонен к депрессиям низкая самооценка а теперь смотрите чаще всего люди которые у них не получилось чего-то они говорят там да ну кому я нужна там да, у ну, кому я нужен там да, у меня не получится то да... и руки опускаются и здесь про низкую самооценку и здесь про то что нету того огнятого импульса который бы мог сказать не получилось один раз, блин да еще раз делаю еще раз не получилось еще раз не получилось. Еще... да сколько я верю в себя я знаю, что мой продукт классный. Я знаю, что если у меня не получилось третьего раза, то с пятого, с четвертого, с десятого все равно получится, потому что я лучшая или лучше, потому что я классный, потому что я в себя верю, потому что жизнь у меня одна, потому что потому что я пойду учиться, потому что я пойду на консультацию, потому что я пойду в тренинг, потому что я знаю, зачем я пришла в этот мир. Кто понимает, о чем я? Семерочка в чат. Так вот. К депрессиям склонны люди с низкой самооценкой. К депрессиям склонны люди, у которых в детстве их чмарили. Прямо или косвенно, недооценка происходила. Люди привыкшие думать, что их там подумают, что их раскритикуют, что она вот там выйдет в эфир, и а ее там будут говорить, что она не так говорит. Вот я почему вам скрины скидываю, рассказываю, как я зловами борюсь. Да. Вы тоже так будете бороться, а может быть, и не будете. Может, вы будете их банить просто и все. А может быть, просто будете набирать э, на, через рекламу в, в автоворонку своих целевых. Хотя не факт, вы будете делать рекламу на той же Facebook-страничке, или где-то еще будет ваша реклама, все, она будут попадаться жлобы. Потому что это люди, которые привыкли критиковать. Это люди, которые сами ничего не достигли, поэтому их задача проявиться. Они по-другому проявиться не могут. Вы, например, выходите в эфир, вы делаете истории, вы делаете свои странички, вы делаете какие-то программы, выходите, учитесь, вы, вы вкладываете в себя дер, нервы, деньги, время. А волновато сыдыть, вот я сейчас рассказываю ей, у нас это перемога самое главное. Вот у нас перемога самое главное. У вас это в кого? А ты села, написала, что желание. Книгу сейчас даю бесплатно. Позаходили в телеграм-канал. Вы что думаете, так много людей написали свои желания? Даже купили вот курс за 20 долларов. Вы что думаете, там сильно большая активность? Нет. Нет. Потому что жлобы. Потому что не Потому что треба оливье есть. Потому что треба гостить до кого-то. Або сидеть плакать. Або сидеть в соцсетях. А нет, чтобы сделать 15-20-30 минут, потратить для себя любимого и сделать домашнее задание. Кто в курсе, напишите, пожалуйста, обязательный знак. И кто меня услышал, пожалуйста, тоже напишите. Потому что, смотрите, отключусь немножко от, от, от, от темы. Это моя любимая тема, я постоянно ее веду. Фокус внимания. Вот смотрите. Люди, когда, спасибо вам огромное, мои дорогие, спасибо, потому что фокус внимания там, где фокус внимания, это ваша энергия. Если вы отключились на что-то другое, все, вы отдали свою энергию кому-то, соцсетям, детям, мужу, еще кому-то. Но когда вы классная или вы классный, успешный, когда вы продвинулись в бизнесе, когда вы что-то такое сделали, от, от чего вы собой гордитесь, говорите, я это прошла то и ваши же будут гордиться, Они а вас использовать, чтобы вы только салатики и оливье делали или там посудку помыли. Понятно, что это надо делать, надо все успевать, а только надо уметь делегировать. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, здесь значит, низкая самооценка. Пессимистический взгляд на жизнь. Есть люди оптимисты, есть пессимисты. Это те, которые пришли по жизни. Расскажу анекдот, который, наверное, все знают, он бородатый, но если даже и знаете, поставьте какие-то значочки, если не знаете, все равно ответьте. Так вот, встречаются два оптимиста. Две, две истории расскажу про оптимиста, оптимиста и пессимиста. Значит, идет оптимист, идет пессимист и вступает в большую кучу свежего коровьего навоза и начинает ругаться, матюкаться, проклинать эту корову, весь мир идет пессимист, оптимист и тоже попадает в такую же. И он говорит, а что бы это значило? Бог послал мне знак. Так это к деньгам, свежие, значит это что-то придет новое. Угу, значит, если я сейчас сомневался, посадить мне вот этот Герово или нет, то это подсказка, что это будет. Так, чистая органика, значит, что-то натуральное. Ага, я сомневался, подходит мне эта женщина или нет. Значит, если это знак, значит, подходит, потому что она искренняя, подождите да? То есть, разный подход. И другой такой пример один идет в белом костюме на выступление, пессимист, попадает, попадает, в, же, в, попадает в грязь, кто-то его там какая-то машина ехала или что-то там такое, но ну, в общем испачкался. Как вы думаете, что он сделает? Да, правильно, он вернется, он не пойдет на выступление, на свою презентацию, потому что там же ожидают его красивого в белых, в белых одеждах, а он придет какой? Соответственно, он пишет, звонит там своим организаторам, отменяйте встречу, я не попадаю, потому что у меня такая причина. Попадает Пессимист. А, господи, оптимист, такую же ситуацию, в белом костюме, и тоже торопится на презентацию своего какого-то нового продукта или какой-то там своей какой-то теме. Так, да", говорит, ну что... Значит, если я выйду в новом белом костюме испачканном, что же в этом будет хорошего? А теперь внимание. Что он делает? Он выходит на сцену. Одна штанина у него закатанная, а другая штанина у него опущенная. Та штанина, которая закатанная, это попала в грязь, а так штанина, которая опущенная, ну до конца там, да, она чистая. Он выходит, на него все вот такие глаза, он прилег на себя внимание. Потом ведет презентацию, шутит, дурачится и продолжает вести серьезную, очень серьезную тему. И только в конце он спросил: как вы думаете, специально, я, специально ли я сделал вот эту тему с. Вот такими вот брюками. 95% людей сказали, что да. Что вы хотели так привлечь внимание, что вы так хотели выделиться. И когда он рассказал историю, народ встал. И, аплодис и аплодировал ему стоя. Еще расскажу историю одну: у меня понесло на эти истории. Когда я вела свои научные исследования, и мне нужно было уже. В пресс защиту идти, и надо было делать живые выступления на конференциях. Меня отправляют на, помню, уже Томерское, высшее военное училище радиоэлектроники, военный институт. И я там должна была проводить презентацию нашей, нашей исследовательской работы в нашем управлении разведки. По психофизиологии там, ну, мы там проводили свои исследования. И мне говорят, Надежда, вам пора. Я говорю: нет, нет, нет, нет, я боюсь выступать, вы что? Да нет, я же. Вот я умнее, у меня у, выше, круче. Василий Васильевич Маслюк, спасибо вам большое, говорит, Надежда, ну если вы же защищаться идете, то вам. Тем более у вас тут 90% львиная работа в ваших исследований, мы только помогали вам делать статистику. А, пора вам уже учиться. Я такая, божечки. Нет. В общем, приезжаю я, а была такая тема, только начали приходить на украинский язык. То есть украинским языком. Я добра, Володию говорю добра, люблю украинскую мову, но мы же привыкли общаться на русском. В школе русский, украинский, тогда русский везде русский. И кстати, врут вам россияне, кто слушает меня сейчас, что у нас было было гонение на русский язык. Это все вранье. Я в университете Шевченко подписывала лично документ, что я сгодна с тем, что мы не будем выкладывать украинскую мову. То есть у нас все было на русском. Поэтому никого не слушайте, вас просто дурят. Вот живые люди перед вами выступают. Вот. И у меня получилось так. Значит, я веду, я веду диалог на русском. Шпаргалка, вот этот написан на доклад, у меня был на украинском. Значит, за мной сзади идет такая презентажка. Значит, звучит она так. Главный специалист в отделе психофилактического забеспечения медицинской службы Главного управления разведки Министерства обороны. Ну, красиво звучит, да? Но я-то этого не понимала. Я-то вышла как ото цыпленок, что-то что-то что там боялась. И получилось так, что мне нужно было отвечать на вопросы. Или для того, чтобы не читать бумажку, <laughs> я вела, значит, вела... Диалог попросила вести на русском. Я сказала так, я украинскую володею, у меня украинскую умовой написан мой, мой доклад, а вас попрошу, я буду говорить российскую, здесь можно пом пом пом пом помогать мне перекладать. Я как-то выкручивалась, как могла. Вот так, таким у меня был стресс. В общем, весь зал помогал мне переводить. Спасибо вам большое за ваши сердечки. Спасибо вам большое, вам вернется стариться. Спасибо. Весь зал, а там были очень умные мужи сидели, научные работники. И вот этой вот курице, которая там выступала, тогда я еще вообще ничего не умела, не знала, как мне казалось. Вот такая была заниженная самооценка. И в конце, значит, обсуждали в куларах о том, какой я классный специалист. Я такая, мне подходит и говорят, вот там вас хвалят. Я говорю, да ладно, не издевайтесь. Я там заикалась и потела и... Значит, а что сказали? Значит, ты какая молодец. Вот как она умеет управлять залом? Какой она, как она умела управляет? Ну, то есть ораторское мастерство типа проявляет. Господи, я и плакала, и смеялась, потому что это на самом деле было не так. Потому что я выкручивалась как могла. Вот я из стресса превратила это вот в такую игру. Дальше, конечно, в своих тренингах по радовскому мастерству я это уже учитывала, плюс то, что я прочитала, поучилась, и свой опыт, естественно, рассказывала. Это про оптимизм, ребята, про, то, про тех людей, кому подмышки горят, мокреют. Кстати, машину тоже водила, привезла из Югославии, когда была в ООН, купила себе машину, первую свою машину в 95 году, в феврале месяце. И я помню, я так машину более-менее водила, а так, чтобы самостоятельно... Нет. Я помню, тоже ехала, вот сейчас про подмышку вспомнила. Еду, значит, с, с весь вечер перед сном рисовала себе маршрут, как я буду ехать, потому что приехала, привыкла ездить транспортом из Южной Парщеговки на Рыбальский полуостров. Кто знает Киев, поставьте Киев. Кто понимает, о чем я говорю. Я помню, одела, ну, у меня всегда... Я любила люблю и любила одеваться красиво. Я помню, костюм такой у меня был красивый. Сама, кстати, шила, любила шить. И для того, чтобы вот тут вот не мокрело, я помню, положила э, куски, э, свернула <марли>, марли, чтобы не мокрели подмышки. <марли> я здесь вспоминаю, потому что было страшно. Поэтому я к чему? Что все мы проходим страхи, и я свой пример тоже вам привожу, не просто так. Так вот, кто склонен к депрессиям? Это люди, которые попадают э, в неприятные ситуации, неуспех. Эти частые неуспехи у них опускают руки, и они э, падают у них, эти руки, и это превращается сначала в уныние, а потом в стресс. Дальше. Э, еще причины получения, э, появления э, значит, депрессии. Нету четкой цели. Если у вас нет своей цели, вы рабы и выполняете цели других. Точка. И вот на этом вообще можно бы поставить жирную точку, выставить знак и прекратить вещать, потому что на этом я бы хотела вообще отдельно превратить. Поэтому если у вас нет конкретных целей, увы, у вас нет записано, вот я говорила про украинцев, да, которые... Уто вот, хочешь, чтобы то у нас была вот, победа, перемога. Так напишите этих 100 желаний, что будет, когда эта перемога наступит? Поэтому, когда у вас есть свои желания, свои цели, когда вы видите даже за, за горизонтом, как наступит эта, эта перемога, да, вот эта победа, вот тогда вам все будет помогать, вся вселенная, все вам будет помогать. А когда вы сидите с то тильки и кто осуждает и одно одного, то вы жлобы, и никакой, ну, в общем, перемога будет только дуже долго, потому что еще после войны будем еще работать с теми, кто там засели хорошо коррупция, да, ну, в общем, нам еще долго предстоит, но для этого надо, чтобы у каждого была своя цель, трезво трезвомыслие и никакой депрессии, чтобы не было и близко. Дальше, значит, если у вас нету своих целей, или цели были, внимание, Выучиться, родить, выйти замуж, родить детей, отдать их, да, и как бы вот все. А тут война пришла. А я вот это такая гарный, такие специалист. Вот все уже мне надоело, набрыдло, прорисовывать, где-то на кого-то, хочу сама. А тут у нас жим-жим. А тут у нас страшно. А тут мы не можем даже взять себя в руки и написать себе свои желания. Так вот, сегодня я обещала короткое дополнительное видео для участников курса «Возади себя заново», заново», там, где мы пишем желания и цели. Кстати, кто еще хочет купить этот курс, пожалуйста, пишите, вернее, заходите в шапку профиля, там есть курс по ссылке, заходите, покупайте. Он пока что в акции. Ну и книга, книга «Подарок, как грамотно хотеть» это основа, которая вам дает потом двигаться дальше, потому что есть цели категории «хочу», есть цели категории «делать», есть цели категории состояния. И вот если вы напишите желания под Новый год, под, э, нарисуете там какие-то желания, спалите, положите в бокал и выпьете, думаете, так это все придет? Наверное, придет, но это инфантильный подход, потому что у вас должно быть, помимо того, что вы правильно написали «желание», грамотно написали желание, у вас должны быть проставлены цели, и на эти цели должно быть много целей написанных, то есть с датой, конкретикой, когда вы хотите, чтобы они достигли, даже если вы не достигнете, дальше цели должны быть записаны недостижимые. Допустим, вы хотите там Бентли, вот и пишите это Бентли. Вы хотите жить в доме, в котором там 300 квадратных метров, чтобы рядом с вами был король. Вот даже если вы пока что далеко не, не королева, все равно пишите. Должен быть следующий у вас должен быть вызов. Если у вас, например, вот такой подростковый, вы читали мои, слушали мои эфиры, кто не слушал, послушайте, четыре вида психотипа людей, четыре типа людей, дети, подростки, юноши и взрослые. Так вот во взрослом, в подростковом периоде нас часто чмырят, и мы там двери хлопаем, да, там уроки срываем, ну, у каждого свое. И вот, в этот, вот этот вот подростковый элемент у нас у всех есть. То есть э, мама говорит, да ты ничего не достойно, да ты там, или там муж там что-то говорит, или там вызов родственников, да я назло тебе. Вот это должен быть вызов, и эта подростковость должна быть у нас. Так вот, этот вызов подростковость такой подростковой энергетики должно обязательно быть в вашей цели. Ну и, конечно, самодисциплина. Если нет самодисциплины, то, то люди сваливаются. Недавно в сентябре месяце, когда я делала небольшой запуск, после возвращения домой, делала восстановление дома, чтобы уезжать сюда в Англию, я сделала небольшой запуск, и пришло ко мне три человека. Из них один человек за месяц какой за месяц? Он пришел в месячную программу, он за неделю вернул вложение и удвоил там в два или три раза, я уже не помню. В общем, там очень серьезно сделал скачок. Потому что он делал, у него был, была самодисциплина. Значит, а другая пришла, значит, вызова не было. Значит, смотрите, какой был вызов? Ради чего? значит делать вот этот свой проект, ради чего делать программу, наставничество со своими там женщинами, там женщина-психолог была, у нее целевая аудитория, женщины после развода, как быстро восстановиться и, и снова свою, там жизнь на и так далее. А, <къем> значит, у нее не было вызова, цель у нее была сделать ремонт э, в квартире. То есть это та цель, которая вызов не делает. Вызов должен быть тот, который у вас вот как пружинка накручивает. Это может быть или морковка сзади, дополняющая, если у вас нету денег, вы где-то заняли, вам нужно срочно вернуть. Это у меня такое было, потому что хотелось быстрее, а денег не было, я занимала, кредиты лезла. Но я просто знала, как другие вытащили себя из там, миллионных... там кредитов и стартанули, потому что это морковка сзади. Кто понимает, что про морковку сзади, поставьте морковка, чтобы я знала, что вы со мной. Или же у вас есть какие-то вложения, вы на что-то держите, но вы понимаете, что это вам сейчас дать толчок, и вы пойдете дальше, и вы потом сможете мастербировать и увеличить. Ну, я про, про свои программы звездный Коучинг говорю, поэтому психологи-коучи, специалисты, помогающие профессии, я не могу создать систему, за пару месяцев выйти на регулярные доходы, дальше жить уже припевающе, потому что есть четкая система. Кто я, кому я, для кого я, автоворонка, продажи, и так далее. И вот если вы сейчас себе говорите, ага, мне не ремонт надо сделать, а что-то другое. Например, там, докажу, там, не знаю, там, мужу, который бросил. Или <coughs> докажу, там, не знаю, вызов, там, э, родственников, которые, там, тебя э, обманули, там, или унижали, или, там, ну, у каждого свое. Вот это вот, вот это вот вызов, который... Докажу, докажу кому-то, это тоже дает хороший толчок. Поэтому, когда у вас есть этот вызов, вы, конечно же, быстрее будете достигнуть цели. И тогда никакие депрессии никому не грозят, потому что, когда вы делаете, у вас есть мысли куда, у вас записано 100, 200, 300 желаний, они автоматически сбываются, потому что вы каждый день, Каждый день. И в книге инструкции это есть. Кому нужна книга инструкция пишите в личку, хочу книгу инструкцию она бесплатная. В книге инструкции там тоже есть. Это написано и в значит в курсе тоже. Вы каждый день благодарите, просыпаетесь с благодарностью за то, что проснулись, за то, что глаза открылись, за то, что не бомбит, за то, что вы руки-ноги имеете, за то, что здесь и сейчас у вас есть этот момент. И вы Ему благодарны, потому что в этот момент кого-то нет. У кого-то душа отрывается, и тело уже не может благодарить. У кого-то руки-ноги оторваны, кто-то лежит на больничной койке, кто-то умер случайно, артром получил, кто-то, понимаете? И вот каждый день вы благодарите, ведете дневник успеха. Благодарите себе, людям, которые вам попали на встречу, особенно тем, которые больно сделали, чему вас научило. Вы на этот дневник тратите 10-15 минут, но вы это делаете регулярно. Вот сейчас я вам говорю очень крутую практику. Я даю вам 300%, что никто ее делать не будет, потому что слушаете бесплатно. А в тренинге вы это делаете регулярно. У вас получается привычка, вырабатываются нейронные связи, и вы тогда достигаете. Поэтому, когда вы делаете и благодарите, опять же, никакой депрессии у вас быть не может. Итак, оптимисты-пессимисты. Дальше. Следующий пункт, который я озвучила вначале. Кстати, это было полезно, я сейчас вот тут распинаюсь не зря. Насколько это было полезно, донести, поставьте, пожалуйста, в чате. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, пишите. Помните, вы получаете и отдавайте. Если вы берете, не отдаете, у вас в другое месте заберет. Я не манипулирую, я напоминаю. Вселенная любит баланс. Так, дальше. Последствия от депрессии. Когда люди осознают, что у них есть депрессия, когда уже не хочется ничего делать, нет желания, не хочется писать, когда эта тема затянулась на месяц, два, три, ожидайте, что вы пойдете в полный... Поняли, да? Если вы трезвомыслящий человек, понимаете, что у вас есть образование, что вы можете помогать людям, если вы психолог-коуч или другой специалист помогающих профессий, вы, внимание! Избранные Богом, потому что обучение людей из всех четырех предназначений: строить, учить, лечить, творить четыре типа предназначений миссии. Из этих четырех учить самый высокий, потому что непростая работа, тянуть бегемота из болота. Записывайте, не стесняйтесь, это вам в помощь будет. Так вот, если вы выполняете свою миссию, вы делаете свое доброе дело, то вы будете давать пример своим детям, а не стареть, как старая клуша на фоне войны или каких-то других стрессов, дистрессов. Ваша душа перед уходом из этой жизни скажет, спасибо тебе, моя дорогая или дорогой. И прошел столько трудностей или прошла и вы с облегчением выдохните и уйдете из этого мира а если вы будете только мельтешить заниматься фигней то ну в общем сами понимаете поэтому если вы не лечите продолжаете дальше находиться в самолюбовании собой Депрессия на ранних стадиях – это гордыня. Записывайте. Депрессия – это гордыня. Пишите, пишите, не стесняйтесь. Если у вас нет желаний, вы понимаете, что вы скатываетесь, осознайте, что вы в гордыне. Вы настолько себя любите, настолько себя возлюбили, и те, кто теряют своих близких. Я вам говорила в одном из эфиров, как удержаться от страшных последствий утраты близких людей. Сейчас не буду повторять. Так вот, если вы долго горюете, настолько увлекаетесь само, самогореванием, то вы, в, то вы в гордыне. Кому это заходит? Пишите гордыня. И вам выгодно просто быть в этом состоянии. Вы просто бессовестное существо, которое не готово взять себе в руки качать дух. Духовное развитие — это качать дух. Виктор Франкл, австрийский психиатр, исследовал людей во Свенцуме, кто выжил и за счет чего. Верили, верили, сильно хотели, был импульс отомстить за убитых и за уничтоженных родных и близких. И люди, которые любили, уважали себя и держали себя с чувством собственного достоинства, продолжали мечтать. Это для тех психологов и коучев, которые меня сейчас слушают и палец в одно место засунули и боятся писать желания. Может, я вас сейчас немножко поднакручу? Дальше. Следующий момент, который я озвучивала и проговорю. Спасибо большое тем, кто пишет. Смотрите. Если вы не лечите, не понимаете, что опускаются руки, вы находитесь в состоянии, когда не хочется умываться, когда вам вы, на вам наплевать на себя и так далее, и так далее. Один из элементов – нужно себя принять. Сказала себе, да, спасибо тебе, я принимаю эту депрессию, я понимаю, что мое тело страдает. А я прошу тебя, моя дорогое, бессознательное, потому что бессознательность частей личности много, которая одна из них страдает, а другая хочет э, чего-то. И вот вы договариваетесь с этой трезво мыслящей стороной и говорите, спасибо тебе, я принимаю я позволяю тебе по валяться, не чистить зубы, не чесать волосы, походить как чучело. Ну, я утрирую, понятное дело, да? Допустим, там 3-5 дней. Договорились. Угу. Потом приходит время, вы идете и приводите себя в порядок. Я почему за... привыкла обливаться холодной водой? Потому что у меня было очень много таких состояний. Я столько всего в жизни пережила, что если бы я себя не вытягивала, то. Под капельницей я бы давно уже... У меня бы тут уже не было. Поэтому я приучила себя обливаться. Для меня обливаться, если нет возможности холодной воды из ветра, я просто включаю мощный в конце душа, медитации, там, то, чего я вас учила. Тоже, тоже есть э, техника очищения душ. Полистайте, найдете, как очиститься от боли, от негатива в, с помощью воды. Так вот, я сначала медитирую, очищаюсь, прошу благодарность, вхожу в состояние кайфа. Женственности, набираю сил, отправляю благодарность людям, которые мне сделали больно. Потом отправляю людям, которые мне сделали хорошо. Ну, в общем, такая выхожу, такая... А -а -а. Потом тьфу, холодным душем и такая живенькая пошла. Так вот, дальше. По теме было следующее. Если вы не отследили и не взяли себя вовремя в руки, вас затягивают тяжелые стрессовые ситуации, которые заканчиваются тяжелой депрессией. Дальше вас начинают лечить. Как у меня недавно приходило несколько женщин, одна из них говорит, три года меня уже лечат, но врачи сказали, мы, мы вам ничего не поможем, вам нужно искать психотерапевта. Вот она пришла, я хотела, я ей предложила идти, с такими людьми тяжело работать, но я ей предложила, и сумму поставила небольшую относительно за такую работу. Но она скигла, скигла, просила, что у меня на такие грошей мая. Ну, конечно, значит вам выгодно, то будь там, девые, лекуйтесь своими антидепрессантами. А если вы найдете кого-то подешевле, то сомневаюсь, что человек, который уважает себя, сможет вас вытащить и поможет вам, учитывая, что этот человек как личность слабый, если он берет маленькие деньги. Как поняли прием? Если соглашается, специалист берет маленькие деньги, там, например, 100, 200, 300 долларов за серьез, серьезную тяжелую работу, длительную работу, то этот человек э хилый сам. Он свою карму притягивает вот этих вот депрессников и так далее. Э -э так вот, <с hedgeneten> <multiplayer> теперь внимание, та Татта, -та -та -та! Милтон Эриксон тоже, полистайте в сегодняшний stories, специально вытащила скриншоты из Википедии, из Гугла. Там, где вы можете сами порыться, у кого денег нет, кто жлобится в себя, ну, у кого нет, у кого-то будут. Я знаю, что там мне придут скоро люди, которые сейчас купили небольшие, бесплатно взяли, просто люди подтягиваются, чтобы ко мне прийти в программу. Это понятно. Я тоже так планирую, приглядываюсь, присматриваюсь. Это нормально. Но если у вас пока что э, жлобское мышление, и вам жалко денег, или вы считаете, что не нужно платить там Новосельской, Петровой, Сидоровой, то я специально, поскидывала в Stories вытяжки про ту же депрессию и в том числе про Милтона Эриксона. Так вот, Милтон Эриксон ⁇ кто-то такой, это великий человек, который получил, получил очень серьезное заболевание, почитайте, погуглите, и он вытащил себя с помощью... Работы мозга, и он создал так называемый недирективный гипноз. То есть, работая со, с мыслями, сознанием, он вытащил себя сам и создал теорию, которая так и называется теория психоэмоционального развития личности. Почитайте те злобы, которые пишут, что ото вы гроши берете. Вот то за 15 долларов можете добыть отели. Так вот для вас жлобы, те, которые так пишут, полистайте бесплатно, найдите людей, которые вытащили себя и которые создали целую теорию и целую большую, серьезную систему последователей. Восемь стадий развития личности, которую ведет к идентичности развития. Вот идентичность развития индивида, кто я, бабушка-старушка, которая закончила свою карьеру, и сейчас сижу и, хочу, и говорю, вот я не знаю, пойду я, могу ли я, вот у меня нет желания делать, кто вы, бабушка-старушка? Или вы личность, уважаемый человек, прошедший очень много Огонь и воду прошла, куча образования имеешь, и можешь дать пользу людям, создать свой экспертный бизнес на тех знаниях, умениях, которые у тебя есть. И неважно, сколько тебе лет. Я в 49 только начала работать. Понимаете? Только в 49 лет я начала работать. Сейчас мне 62. Вот через сколько там? Через 10 дней будет больше, <с> уже 63. Ровно через 10 дней, да. Так вот, я к чему? Что тогда. Я обучалась многому. Я вложила в себе невероятное количество времени, денег, нервов, потому что я знала, что мне невыгодно быть больной, стареющей мамой, которая потеряла сына. Мне невыгодно. Мне было выгодно быть здоровой, красивой, умной, и чтобы делать, давать пример своим хотя бы внучатым племянникам, племянницам. Вот я так рассуждала. А те, которые были у меня, вот я рассказывала про женщину, у которой был цель... Сделать ремонт. При всем при том, что сын ей дал денег на обучение. Я ей говорю, ну ты, хоть, ну если тебе это не, не, ну, не нужна, не нужно работать, вот этот стимул должен быть, вызов, да? Ну хоть перед сыном-то говорю, ну, ты же он дал тебе денег, он же верит в тебя. Нет. Я говорю, если бы мне сейчас дали такое, я бы все отдала, чтобы мой сын был жив. Понимаете? А вот она вот это вот, вот, вот вам, вот вам вызов. Поэтому про цели, про желания сегодня. Итак, подводим итог. Милтон Эриксон создал э, гипноз, и в нем гласит такая штука. Тоже найдите пирамиду Дилса. Не поленитесь, те, которые покупают э, или не покупают и жлобятся на свое обучение. Пирамида Дилса пирамида масло отдыхает. Есть такое понятие, как спиральное мышление. Кто слышал про спиральное мышление, поставьте, пожалуйста, пятерочку в чат. Так вот, спиральное мышление на каждом этапе девяти этих уровней все проходит через пирамиду Дилса. Кто слышал про спиральное мышление, поставьте пять. Кто нет, тоже поройтесь, вам будет это интересно. Потому что чем выше ваш уровень развития, чем больше вам платят денег, тем больше к вам приходят людей, которые платят вам за вашу энергию, за ваши знания. Чем больше ваша самоценность, тем больше вы даете миру пользу, потому что вы сами транслируете энергию, которая с вас прет, как от меня сейчас. Дальше. Чтобы вот то написали, что чей крем. Гипноз лекает вот то, да у нас это главная тема, вот у нас главная тема победа. Россияне пишут проклятия. Россиян вообще не жалко их, потому что из, любой человек, который проходит в этот мир, он проходит через трудности, и трудности дают развитие. И если люди сами не устраивают его в войну внутри себя. Вот война с собой, да, со своими страхами, депрессиями, то эту войну им дает внешняя среда. Но ну, так устроены законы мироздания, так устроены законы сознания, бессознательного и так далее. Так вот украинцам пришла эта война, их Бог любит. Пришла эта война, и они из жертв станут сильными, и мир сейчас уже их боится и уважает. А вот россияне, которые поддерживают вот эту разрушительную войну, они разрушают себя сами. И чтобы я, мне иногда пишут в личку, а что делать? Покаяться, попросить прощения, где-то зайти, в какие-то комментарии где-то написать, где-то вот на каких-то эфирах. Вот просто напишите какие-то поддержи слова, это уже вам даст немножко расслабления. Даст вам... Потому что вы с теми своими установками, которые вы принимаете от пропаганды, ну, неужели же вы не видите, почему от вас мир отворачивается? Ну, неужели же вы не понимаете, неужели только один телевизор вы слушаете? Причем есть люди достаточно, ну, как бы не глупые вроде бы, и так смотришь, думаешь, что то и в голове. Так вот, вы на генетическом уровне себя загоняете очень далеко в отсталое развитие, очень далеко загоняете. Вы это должны понимать с точки зрения психологии. А украинцы, которые выживут, которые а то не будут такие вот-то а а а ждать, а будут думать, развиваться, строить свои планы и цели, они будут помогать Украине подняться, стать сильнее, понимаете? Ну, россиян, очень много я знаю, очень толковых людей, уважаю людей, есть такое понятие, там, хорошие, нехорошие россияне. Я столько лет живу на этом свете, что мне никто не упрекнет, потому что я и училась россиян, и меня учились, и друзей очень много, есть люди адекватные, есть люди конченные, ну, как и везде, да? Так вот, друзья, смысл в чем? Первое. Подвожу, подвожу итог, что у нас было сегодня в эфире. Что такое депрессия? Обозначение. Что такое э, стресс и дистресс? Теория с Илье. Рекомендую полистать. Как повлиять на то, чтобы депрессия не развивалась настолько, чтобы не зайти в фармакологические... Препараты, это грамотно хотеть, убрать боль, прийти на консультацию, это поставить, поставить свои цели, найти вызовы, чтобы двигаться дальше. Дальше. Кто склонен к депрессиям? Хроническую самооценку говорила, да? По пессимистам-оптимистам рассказала две истории, два анекдота и одну историю свою. Дальше. Связь физического и психического. Если вы запустили эту депрессию, то наступают не, не повтор... необратимые процессы в органике, и уже трудно вас вытащить, поэтому людей, которые попали уже в фармонологическую зависимость, их тяжело вытащить. Вытащить можно, если человек мало-мальски образован. Я вытаскивала одного тяжелого, 4 года был на антидепрессантах человека, он был образованный человек, и он хотел выйти, и мне пришлось работать с окружением, с женой, с дочерью, там была большая работа. Но этот человек, я его вытащил, он через месяц уже соскочил со своих антидепрессантов. Кому можно помочь? Тот, кто действительно хочет. Потому что тот, кто сильно хочет, как у меня была несколько лет назад, барышня на консультацию замуж хотела. Она говорит, мне нужно 40 раз прийти к цыганке, по тысяче гривен их принести, и будет мне счастье. Представляете? Вот до чего люди отсталые в этом 21 веке? Вы говорите, война. Война для отсталого вот этого стада, который мы сейчас заполняем. Я тоже в этом стаде была. Думаете, я что, тебя отделяю? Вот, поэтому, я говорю, ты за эти 40 тысяч гривен, которые ты платишь вот этой цыганке, там же надо простраивать свой ум, умение вести себя, изучать психологию мужчин, коммуницировать, правильно там, и так далее, и так далее, вести себя, и ты найдешь своего человека, идешь на пару месяцев ко мне в личную работу, и, и, и все. Та не, вот а то, а то я, вот а то пиду, а то цыганьтесь, а то по тысяче, вот а то кожна зустричь, что а то понимаете, вот ну, то так. Вот. Дальше. Угу. Кто склонит пессимиста и Сознание и тена. тело, Тело части одной единой системы. Сознание и тело части единой сбалансированной системы. Сознание пять. А бессознательные, 90-95, в общем, тут кто-то мне там писал. Вот то раньше писали, что 90, а сейчас уже 95. Это все условно. Нельзя посчитать вот четко, по, это, это не микроскоп посчитать по, лейкоциты под э, крови. Это те, тех жлобов, которые там пытаются критиковать. На их фонисты заходишь, а там э, какая-нибудь там обезьянка или цветочек, или веночек украинский или там российский флаг или украинский ну короче вы поняли дальше сознание и тело часть единой системы если сознание что-то думает не так то тело откликается если тело болит то сознание тоже если у вас болит палец то естественно у вас болит все тело если вы о чем-то плохом думаете то тело естественно отреагирует если вы скажете господи какая я же я классная вот сейчас вы поднимите руки и скажите, какая я классная, я верю в себя, и у меня все получится. Вот прямо сейчас делайте это. И почувствуйте, что тело вам ответило. И опустите руки. Весь мир, все люди, и я в этом тоже ничтожество. Это маниакально-депрессивный психоз там есть. Я сейчас про депрессию можно очень много чего. И виды депрессии тут очень много чего рассказывать надо. Я сейчас так долго... Тут вам не буду читать лекции, почитайте. Или руки по себе сказали, ничего у меня не получится, я полная <связывая> <связывая> <связывая)> и так далее. И какое настроение? Вот вам и все. Вот вам сознание и тело, часто из балансированной системы. Дальше, что сегодня еще было? Про Милтона Эриксона, как он себя вытащил? Полистайте, пожалуйста, сторис и его теория психоэмоционального развития личности. 8 стадий развития личности. И у него все создано, сфокусировано на индивид, на, на идентичность. Ну вот, собственно, и все. Предлагаю следующее. Для того, чтобы не попасть в депрессию, вам нужно много хотеть, чтобы ваше тело было загружено картинками. Вижу, слышу, ощущаю. Вы загрузили настолько много этих картинок правильно и грамотно, что вы забыли про это, потому что мозг всего 5% сознания. сознания, И вам нужно забыть. А для того, чтобы мозг забыл, а он помнит 7 плюс-минус 9 единиц Миллера, тоже можете полистать, что это такое, не ленитесь. И вы делаете следующее. Записываете много правильных «хочу», запускаете, вот те из вас, кто пришли в курс, те из вас, кто сделает сегодня, вот прям сегодня-завтра, три урока, дам отдельную крутую практику дополнительную. Она магическая, эта практика про 7 плюс-минус 8, 7 плюс-минус плюс, 9 единиц Миллера. Эта практика, которая помнит сознание, но туда будут загружаться картинки, которые вы записали. и всех картинок, которые вы записали, желание, мы сделаем такую практику, которая гимнатически повлияет на вас таким образом, что вы получите это намного быстрее. Я это знаю по себе и по своим клиентам. Что вы можете сделать? Купить книгу, написать «Я хочу получить книгу». Пишите книгу, потому что в ее нет в шапке профиля. Кто уже созрел... Получить курс, возврати себя заново. Там есть и книга, и желания, и цели, и гипнотические практики, как работать с бессознательным и так далее. Вы можете заплатить. Кнопочка есть в шапке профиля и будет под этим видео. Что еще вы можете сделать? Хотеть правильно цели ставить так, чтобы они вас вштыривали, вдохновляли. Ну и, конечно, считать и думать, что всегда придет конец. Уйдете вы от депрессии, как овощ. Или вытащите себя и выйдете из этого состояния и станете личностью, которая будет приятна себе, вашим детям, внукам, кто у вас какого возраста. Ну и, конечно же, что-то после себя оставите. Читаю, что вы написали. Спасибо вам большое, что писали. За плюсики, девяточки, пятерочки спасибо. Сгидно специалист. Лише на початку шляху, а в плане допомоги, а май дуже малый досвід. Так, да, образование нам дается для того, высшее образование, для того, чтобы мы с вами знали, как дальше учиться. То есть образование ума не прибавляет. Вот у меня их много, я благодарна за тяжелое образование, сложное, потому что в университете Шевченко на биофаке было тяжело, с пятого курса люди улетали, понимаете? То есть отчисляли, никто никаких денег не принимал. А как для таки человека и животных взять, да еще пойти взять тему высшей нервной деятельности, это было интересно, это было больно, это было неприятно. Но я пришла этот путь, и я довольна, причем я на себе проверяла очень многие аспекты, которые исследовала других людей. Итак, если вы запишете вот этот конспект этого материалы, что вы поняли. Напишите выводы. Вот просто это сделайте. И пришлете в виде комментария вот здесь, где вы будете слушать это видео. Я для вас проведу дорогой, не просто бесплатную диагностику, а проведу не только диагностику, а проведу психотерапию вашего какого-то состояния, помогу поставить цель и дам это в открытый... В открытое, в открытое пространство, чтобы другие видели, как это делается. Но сейчас у меня такое пришло желание. Вот такой импульс пришел. Как вам эти подарки? Ну и подарок книга «Как правильно писать желание», чтобы не быть в депрессии и не быть рабами. Всех вам благ, друзья. Пусть Новый год станет вам тем, кто вы, потому что мы имеем то, сколько действий мы сделали. И если вы закончили действие, достигли всего и дальше попали в депрессию, значит, вы чего-то дальше не делаете, потому что нет цели, нет импульса, нет желаний. А война лишь подталкивает. Потому что война — это внешний фактор. Потому что война должна быть внутренняя у человека. Я всегда об этом говорила. Война должна быть внутри, внутри со своим рабским мышлением, внутри со своими недалекостями Вот это война. И если этой войны нет, то приходят внешние войны, Всевозможные беды, катастрофы, болезни, эта подсказка идет внешняя. Война сейчас для всех идет, потому что люди сейчас сами уничтожают себя. Кто-то зарабатывает на этом деньги, кто-то делает какие-то аналитику, кто-то сидят там тонами переписываются этой информацией, перекидывают друг к другу. А мы, как жлобы, сидим этой информацией, обмениваемся и думаем, что будет нам счастье. Мы дождемся, когда будет то вот загально перемога вашу дивизию. Пишите себе эти желания, что будет, когда у вас будет эта перемога, победа, перемога. У нас будет необязательно, потому что мы действительно воины света. и те, кто останутся и умышлен и мы ум... устремляют свои мысли в будущее, вот тому помогать будет, так устроены законы природы. И я это тоже прошла очень во многих аспектах. После общения с вами хочется действовать. Спасибо, моя дорогая Галиночка. Спасибо. Людмилочка, спасибо большое. А, так, завдяки тому, как вы навчили хотите, я зараз живу с семьей в новому будинку, який уявляла самую свою яву. Постейно дякую вам. Боже, я вам так дуже вдячно. Напишите, Напишите это, пожалуйста, после того, как я закончу эфир. Просто напишите вот под записью, потому что сейчас я закрою запись, и не будет этого видно. Хорошо? А я вам благодарна. Помните, берете, отдаете, отдавайте. Будьте благодарны. Если вы, я, мы неблагодарные, то вот нам это и валится. Всем. Спасибо большое. Я из себя завожу и вас. Леночка, всех благ. Пока-пока.